Поэтому эти еще возвращаясь к теме мнимого благополучия, вот просто всплывают примеры из практики. Вот человек сотрудничает с корейцами, они его все время кормят э, женшинам. Конечно, женщина это универсальный адаптоген, он восстанавливает энергию, этонизирует. Вот, то есть хорошее средство, да, правильный такой женщины, очень качественный, там значит высоко поставлен человек. И прекрасно себя вроде бы чувствует. Я смотрю на тяжелые металлы и у него зашкаливающий показатель ртути. Ртуть. Ртуть это плохо. То есть он, условно говоря, сдерживает те процессы, которые бы беджиншин ощущал, потому что это перепады настроения, это апатия, вялость. Это много всяких вот отрицательных последствий. То есть ему нужно эту ртуть выводить, собирать, пока она не стала действовать в таком накопительном разрушающем ключе. Он об этом, ну, как бы я первый, кто ему сказал об этом. А он так себя чувствует на женщине отлично, да? вот. Поэтому вот э, это вопрос вот такой очень, ну, так скажем, индивидуальный. Есть масса факторов, которые на это влияют. Вот. И для того, чтобы понимать ресурс, нужно его рассматривать еще во времени. Да? То есть это не ситуативно сейчас, вот. Посмотрели Курентиса, да, послушали его, восхитились, да, получили удовольствие. Все, наши там гены по-другому заработали. Это еще один уровень регуляции. Да, что у нас влияет на, на, на наш на наши ресурс. То есть, возвращаясь к активности генов, генов к эпигенетической регуляции. То есть человек должен получать удовольствие от жизни. По возможности максимально. Ну, чередовать да, он не может застыть в состоянии экстаза, как мы уже говорили. Да, но если он занимается любимым делом которое ему приносит удовольствие да, если он живет с любимым человеком да, от которого он тоже получает удовольствие вот, да, по жизни и на всех уровнях да, там, психологическом, энергетическом физическом, интеллектуальном вот, то конечно у него гены будут работать более правильно это эпигенетическая регуляция это еще одни тоже доказанные вещи когда человек который радуется жизни у него да, идет подстройка всех систем организма то есть гены, более, ну, так, наверное, более правильно работающие гены начинают работать еще лучше. Те гены, которые за отрицательные свойства отвечают, они приглушают. Вот. То есть это эпигенетическая или эпигеномная регуляция. Вот, вот эти факторы, они все влияют на, на наш ресурс. Вот. Если мы страдаем, да, если все плохо, мало, да, все не то, не так, не стер, не тогда, вот, то вот пожалуйста, ну ты страдаешь, нам природа говорит Вселенная, ну хорошо, мы выключим тебе гена, значит сократим твой а, путь страдания. Понимаете? То есть, и это опять-таки, ну это, если просто пример привести, по-моему мы даже уже с вами как-то его обсуждали, вот, но повторюсь, да, потому что аудитория все равно обновляется, и она небольшая. А, это немцы проводили исследование а, коррекции длины теломер у женщин с детьми здоровыми и детьми, рожденными с патологией, с аномалией порождённой. вот, ну, то есть довольно-таки длительный эксперимент. Теломеры – это на концах хромосом участки генов, которые отвечает за количество делений. То есть, условно говоря, есть, ну, раньше так считали, да, что есть некоторый предел деления тех же клеток, вот, число Гейфлика, там, 50, считает, что вот больше клетки не могут делиться. После достижения этого лимита они погибают. Вот. Но есть еще такой фермент теломераза, даже пытались какое-то средство соответствующее сделать, чтобы настраивать теломер. Вот. И получилось, что женщины теломераза отстраивают. То есть она его как бы восстанавливает этот хвостик на хромосом, который отвечает за количество делений. И вот оказалось, что у женщин, которые страдали, переживали за детей, да, находились в депрессии, по большому счету, вот теломера сохранялась в два раза, сокращалась в два раза быстрее. Знаете? Вот, то есть в этом смысле, конечно, по возможности, то есть, это не значит, что такое должно быть. Пустое веселение, да? есть тоже такие примеры, которые у каждого, каждый день праздник в жизни.